Всем привет! С вами игра. Тема сегодня мы поиграем просто супер прикольную игру. Сейчас а, стоп, стоп, стоп, стоп. Сейчас, сейчас. Так, так, так, так. Тут два а мне надо один. Так один, так, так. Плей Это новая карта? Я просто вам напоминаю. О, пыш-пыш. Ого! Парень, парень, полегче. Ого, вот это я взлетаю. Выпустите меня. На-на. Ёла, а как они появляются? как он не появляется? Да, Ёла, это, это вообще не то. На, на, да возьми ты, елы. Да еле, чего вы меня бьете? На, на, молодец, что своего удара. О, мой год, так давай новую карту, ща. Ща, ща, новую, новую карту, так, так. Это что? У, -у, -у. это что? Вау! Просто супер! О, что тут творится? Это что за мусор? О, чувак, полегче! Полегче, понимаешь? Полегче. Не надо на меня нападать. Что со мной происходит? На. Ща! Это что только ша было? Да нет. Куда он идет? На! Еее! тинь Бутылку бери, бутылку. Ща, получай, получай. Ху, мусорником бью. Вы что, издеваетесь? На, на. Получай мусор. Это... Я своим мусором буду тебя бить. На. Кто еще хочет? Ого, снизу удар. Ща, ща. По голове. Оу, у меня проблемы сейчас будут. Ой, я, я, я. я! Ну, а, меня все избивают! Так, да, давай, вали, вали, вали, вали отсюда! Так, надо... Ох! Давайте, подходите! Ща! Ха! Одного замочили! Так, это только четыре убил чувака! Нет! Иди от меня отсюда! А, это как там? Джейсов Маньяк! а Бей из мандика. О, мой год. Пух. Вот это меня он ударил. Так, я включу новую карту. Так, поехали, поехали. О, я могу автомат даже взять. А ну а ну автомат бери. Да куда? Пь ба, сука. <связывая> Еще сейчас всех замочу. замочен, стоят, ребята. Пил, пил, пил. И просто читер тут. Ну, подходи. На. Пил. Подходите по одному. О, -о, -о. Нет, нет, нет, китаец. Не надо. Не надо. Хорошо. Вы хотите? Получайте моим пулеметом! Ня, ня. Мой пулемет будет... Эй, эй, отпустил, быстро. Быстро, я сюда отпустил. Да, да. Я читер. Так, слышь, ты тоже пулеметом хочешь получить? Отстаньте. Ой, это мой брат там держится со мной. Получай, братик. <связь> а, а, а, а. Нет, нет, нет, от а. А я его даже не ударю, алло. Ох, какой я. Ого! Пф, ты чего? О, нет, зачем вы это снимаете? Так, плей. Так, опять берем пулемет. Сейчас. Ау-ау. Так, базуку возьмем. Сейчас, сейчас я базуку возьму. И пулемет возьму. все, Теперь я. Ч ты? На! Да, чуваки, вам не повезло. Хотите еще? Эй, чувак, иди сюда. А, это мой прадедушка. Фу, не получай. На! На! Не твое место. А Как они так кидают меня? Не могу понять. Давайте новую карту. Новая карта у нас. То. О, мы в эту не играли Так, поехали Пересмотрим все эти новые карты О, что тут у нас? Бар М -м, Логично Чувак, ну что ты делаешь? Танцуй пока, молодая Да-да-да, мы танцуем Мы что-то... эй -э -э. Полегче, слышишь? Полегче? На. Ого, вот это супер удар. Слышь, парень, ты чё моего удара А ты чё моего? Так, а ты, ты меня просто не обижай. Эй, слышишь? На. Ого, тихо, полегче. Слышишь? Да ну на. А, получайте все, получайте. Пожалуйста, не трогайте меня. Я вас вообще не трогал. О, мо. Ого, прям в бочку врезался. А-а-а, я, я такой веселый. Так, чувак, слышишь? Я с тобой сейчас не буду драться, я сейчас... О-о-о, мой. Нет, куда дубина моя? А ну, уйди. Возьми дубину. Да ну, отстань. Бочки. Все, бочку прогнал. Ну все, давай. Да что такое? Я не могу взять эту... Оружие. Ой, не надо, не надо. Не подходи. Сейчас палкой буду бить. Чувак, подходи. По од... Подходи, подходи. Оу. Тут на меня два напало. На. На. Ого, прям палкой побил. Да что со мной происходит? Ого. Вот это супер. Пил, пил. Тишь, тишь, тишь, да л! Че теперь на меня три нападают? Вы вообще что ли? Вы что вообще? Не, не, не трогайте меня, пожа. А, а, на, на, ты что, лезешь ко мне? Парень, парень, получите, парни, получите, а, меня тоже бьет. о мой год. Отстаньте. Я сейчас пиво их чашкой завалю. О, я так хочу чая. а вы не хотите? Получай. За то, что ты не хочешь чай пить мой. Слышь, а ну стой, ты чё? На, хухуху. -ху -ху. Ничего себе. А -а -а -а. Бабушка, помоги! О, ого, ещё стол. Вау. Ой, батя, батя, не трогай меня. Ты чё, пил вообще, что ли? А ты чё, вообще? Э, ты хочешь со мной подраться? Да, хочу. А ты чё пил? Я не пил. На, на. Хо-хо-хо. Вот это уклонный. Э, Да чё за ерунда, слышите? Он надоел мне этот. Да ну умри. Наконец-то я побил своего. Давай, О -о -о. Я! ой у меня палка застряла в ноге. Ай, больно ноге. О -о -о. Отлетел так. Еще бутылкой всех побью. Эй, ниже пояса бей. О да. О, я на парке лежу. Зачем да вы ко мне все притали? Вы сейчас меня завалите. Эх, чувак, ты чё пристал? Ха-ну-на! Получай, уходи отсюда. Это мой бар. Да я ему уже бью по, по голове, он не умирает. Пью. Ох, кто-то хочет поиграть с папашей. Папаша, ⁇ ел. л! О, Леня, олень, олень, тихо-тихо. Дай мне сосиску хоть, дед. За сосиску? На, сосиска. Си, си, си, соу. О, мой год, а что ты делаешь, чувак? Вау. Оу, оу, своего. Ай. Так, короче, я сейчас возьму потом новую карту. пил, пил, пил, пил, пил, бьем, бьем. О-о-о! Да ну, ⁇ ла, как у меня... Да изб... ладно, на этом... А, нет, сейчас, подождите, сейчас я выйду. Возьму новую карту. А, нет, стоп, это не то, не то, не то. Плей. Нэнь, нэнь. Не, самая простая карта. О, космос, отличная карта. О, чувак, елло. О, хо-хо. Он -хо. меня присасывает. Да что со мной происходит? Я, это... Самое тяжелое тут. Тут в космосе летаешь, не можешь понять, что тут делать-то. О, о, На, это бандиты. О, сам своего удара. Он своего удара. А, может канализацию залечь? <фу> Лети. О, бубу. -бу. А, всем пока, ребята. Я может, проиграл. Всем пока. Пока, пока. А, а.